друзья приветствую вас на канале каменный успех дома из камня это видео не мастер-класс это просто идея южные страны широко пользуются вот именно бетонными емкостями для воды то есть люди которые имеют вокруг сончики им тоже необходимо как бы емкости для воды потому что там тоже нету пресной воды и с крыш Воду или любую другую воду с речки, которая, скажем так, в зимнее время она существует, в летнее время пересыхает. И вот эту воду можно собрать. Во что ее собрать? Конечно же, в емкость для воды. И мы вот сейчас, в данный момент, стоим на такой емкости. Обратите внимание, на вот этим крышкой. Два люка, один, второй. И вот эта вся площадка, площадка там емкость, которая собирает воду с крыш. Емкость, в которую можно заливать воду, хоть откуда, и заполняешь, и у тебя всегда есть вода. Особенно в летнее, в летнее время, когда солнце вот такое э, очень жаркое, вода она на вес золота, если все поливать каждый день и пользоваться, так сказать, э, покупной водой, это слишком накладно и слишком дорого. Поэтому иногда... Даже дешевле сделать вот такую емкость для воды, чем воду постоянно покупать. Собираюсь зимой воду и все лето пользуюсь. Все зависит от того, сколько вам необходимо воды. И вот здесь, в Греции, на острове Патмо, еще южнее которые острова, здесь нет воды вообще. То есть полгода не идут дожди, все высыхают Для того, чтобы создать какой-то оазис, для того, чтобы создать красоту в своем дворе, необходима вода, для того, чтобы поливать здесь на такую емкость 4 воздушные отводы, для того чтобы вода циркулировала, то есть был воздух. С этой стороны идут водяные отводы. Вода идет с крыши прямо в емкость для воды. Если вода переполняется, она уходит, уходит по дренажной системе. Под этой мостовой существует дренажная система. и Она уходит на ту сторону, ну смотря куда уклончик. Первый этап для того, чтобы сделать емкость для воды, выкопать котлован. Вырыть его можно вручную, можно эскаватором. Кому как дано. В нашем случае работает экскаватор. Выкапываем углубление, которое должно быть по архитектурном замысле, даже немножко ниже для того, чтобы сделать дренажную систему. Дренажная система делается сначала, закидываются большие камни, вот, а потом уже сверху мелкой фракции щебень. Дренаж необходим во время таяния снега, во время дощей. Просто вода будет уходить. Бывает так, что под ней протекает какой-нибудь ротник, или ротник в зимнее время, или просто течет мелкая речка, чтобы это все нормально проходило. Вода уходила хорошо. После того как сделали дренажную систему, заливаем черновой бетон. В зависимости от состояния почвы, можно заливать просто на дренажную систему, можно залить без сетки, можно и с сеткой. Но сам черновой бетон служит для того, чтобы сделать красивую разметку, чтобы можно было по площадке хорошо ходить, легко прибить гвоздь, поставить, брусья, выставить опалубку и начать работать получается очень ровненько и красиво как вы видите на наш черновой бетон ложится сначала пластиковое крепление и на это крепление ложится арматура для того, чтобы создать зазор между черновой кладкой и нашей нижней плитой перекрытия. После того, как сделали разметку, также сделали внешнюю опалубку. Внешняя опалубка делается по кругу, арматура вяжется нижняя плита перекрытия и сразу вертикальные стенки, чтобы это было одним целым. И когда вы закладываете арматуру, заливаете бетон, у вас бетон не выходит наружу внешней опалубки. И потом, когда залили внутри нижнюю плиту перекрытия, выставили арматуру, выставили внутреннюю опалубку. После того заливаем бетон. Начали заливать бетон в емкость для воды. При заливании бетона важно вибрировать очень сильно. В старину делали брали деревяшку, утрамбовывали каждый сантиметр, чтобы это была хорошая Работа дается определенное время для того, чтобы выстоялся бетон. В данном случае там необходимо 24 дня для того, чтобы он выстоялся. Вертикальные стены можно разбирать. Верхняя плита перекрытия нужно выстаивать до месяца. Существуют два способа заливки бетона. Первый способ, когда мы выгоняем камень на тот уровень, который необходим, и потом бетонщики заливают бетон без опалубки. Второй же когда бетонщики делают опалубку и заливают бетон. Что из них лучше? На мой взгляд, когда каменщики выгоняют камень, и бетонщики заливают бетон. Вот один из способов, который правильнее и лучше. Вы спросите, почему лучше? Потому что камень совместно с бетоном становится монолитом. Бетон заливается, он просачивается в каждую емкость камня, он схватывает он как бы присасывает камень. Другой же случай, когда делается бетон, и облицовывается камнем, не становится таким монолитом, как в первом случае. Мне бы хотелось услышать и ваше мнение, как вы думаете, как будет правильный потому что мнения расходятся. Вы можете не облицовывать, вы можете просто сделать дренажную систему, отвод воды, и при этом будет хорошо и долго стоять. В нашем случае была произведена Облицовка камнем и эта облицовка она выходила на уровень верхней плиты перекрытия. Зачем облицовывать, если это не будет видно? Такой архитектурный проект. Все зависит от того, что у вас будет сверху стоять. Если у вас сверху еще планируется гнать второй этаж на этой емкости для воды, значит однозначно нужно облицовывать. А если у вас каменный дом просто вот будет на бетон, камень, тогда можно и не облицовывать. В этом случае, как у нас, стены емкости для воды они служат фундаментом для будущей какой-либо постройки. Нам необходимо сделать облицовку. Для того, чтобы создать одно целое тело, необходимо закидать раствором. Делается очень крепкий раствор. Мы делаем один к четырем, и у нас 500 цемент. Из какого камня делается облицовка? Если это фундамент, то, конечно, он должен быть жесткий камень, ни в коем случае, который крышится. Потому что он будет стоять в сырости он будет держать верхний этаж то есть желательно чтобы это были хорошие камни а уже все остальное хоть с какого камня вы будете строить это будет стоять долго и хорошо ну и потом что касается камня мы немного обрабатывали и главная цель это чтобы был хороший скелет нижняя платформа то есть лицо там хоть какое-то и верх на что камень клался то есть обработка не совсем хорошая, можно ли без обработки? Конечно, можно, а если у вас мозгу хватает его выкручивать и ставить, просто где-то что-то нужно подравнивать, и все. Самое главное, чтобы камни шли вглубь, чтобы они не выпадали потом со временем. Когда мы облицевали камнем нашу емкость для воды, мы еще потом сделали расшивку, затерли камни, чтобы не оставалось ни одной, так сказать, куда могла поступать вода. Потом еще проходим определенной пропиткой и потом уже делаем дренажную систему. В данный момент, где идет емкость для воды, мы не ставили авгулеру, то есть естеобразную пленку, потому что и так там будет уходить нормально. В таких случаях необходимо предусматривать дренажный отвод. Это большой плюс, потому что когда тает вода, когда льет дожди, погода не совсем хорошая, тогда вода и собирается в дренажной системе. Чтобы она не стояла, нужно делать отводы. Они то и оставятся для того, чтобы вода, когда переполняется емкость для воды, свободно уходила из емкости, чтобы она не текла через верх, а вот свободно через эти трубы уходила в дренажную систему. Также вы видите воздушные трубы, они вставляются при заливке бетона. Какой толщины делать дренаж вокруг емкости? Все зависит от того, сколько у вас камня. То есть вы можете сделать и 50 сантиметров, вы можете полностью всю пустоту заполнить камнем, и здесь вода будет свободно уходить. Как хотите, так и делайте. Лишь бы это была хорошая дренажная система. Можно ли делать без дренажа? Наверное, можно но в данном случае у нас есть отводы, у нас не будет вода застаиваться, поэтому здесь как бы просто необходима дренажная система. А в других случаях, ну делают и без дренажной системы, когда емкость для воды уже готовая и осталось только верхнее перекрытие поставить. Выставили камни на уровень плиты перекрытия и потом можно заливать бетон. То есть делается, конечно, опалубка внутри. Вот, делается наружу или, допустим, камнем поднимается, и потом вяжется арматура, и заливается бетон. Оставляется проем там, где будет люк, один-второй, сколько там у вас будет проемов. И потом заливается бетон, через 30 дней, так сказать, снимается внутри опалубка, и все, ваша емкость для воды готова. Обязательно нужно, чтобы выстоялась плита перекрытия потому что она должна высохнуть хорошо для этого дается 20-30 дней под этим домом течет родник родниковая вода она идет с той стороны и там сделана как бы дренажная система и вот здесь как бы, воду можно собирать в этом колодце очень хорошая вода то есть она родниковая ее даже можно использовать для полива и даже когда зимой дожди и она как бы скапливается в дренажной системе, то есть вода проходит через грунт и проходит через дренажную систему, потому что здесь везде дренажная система, вот вокруг колодца, там дренажная система вокруг дома, и вся эта вода собирается именно в этом колодце. С этого колодца откачивается вода и летом, и зимой. Как это связано с емкостью для воды? Никак не связано, вообще никак. Есть вода, булькает. То есть мы уберем эти доски и потом уже свободно можно эту воду выкачивать для какой-либо цели. Мастера, стройте из камня. Мы вам попытались объяснить принцип строительства емкости для воды, где можно собирать воду. Просто вот даже посмотрите это видео, посмотрите эти картинки. Можно вполне свободно сделать такую же емкость для воды. Заходите к нам на сайт, там расписаны многие уроки. Вы можете много чего подчеркнуть, идей, как строили, как строим. И я думаю, что для людей, которые любят камень, им там будет интересно. И вообще, когда смотришь что-то новенькое из камня, всегда что-то подчерпываешь для себя. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте.